Всем привет господа! У нас сегодня очередной день знакомства с кипрской недвижкой, приехали к застройщику ДОВЕК и будем смотреть, что ребят строят. Потом у нас вилла. И еще должны быть недорогие квартиры в городе. Именно те, которые подойдут под ВНЖ. Так что будет интересно. Такой небольшой контраст. Начнем со строечки. Потом посмотрим что-то лакшери. Но мы еще, кстати, даже не знаем, что за вилла нам будет показывать. И, ну вот вместе и посмотрим. И потом будет у нас недорогие квартиры. Ну и плюс еще какая-то информация. В принципе, как обычно, бложек стартанул. В общем, сейчас нам вот эта замечательная девушка расскажет все, что есть у ребят. А компания «Давич Констрашен» на рынке достаточно давно, с 1986 -го года, как я уже сказала, первоначальный регион застройки был в Магусте. Поэтому я в Магусте вам показываю, с вами знакомлю. Красными флажками отмечены объекты, которые в нашей компании были построены в разное время. Мы послушали информацию про вот этот проект, действительно хороший, то есть здесь до моря недалеко, будет бассейн, будет вся инфраструктура. Вот эта часть будет сдаваться под доверительное управление здесь можно купить апартаменты. То есть минимальная студия на сегодняшний день желает. 30 метров общая, это порядка 45. Все квартиры смотрят на море. Парковочки, в общем, все-все-все, что нужно здесь есть. И есть еще визуализация именно с дрона. Предлагаю провалиться в нее и посмотреть, как вообще будет выглядеть вся инфраструктура внутренняя, какая отделка. Походим, посмотрим. Значит, вот сам проект и вот его отношение к морю. Можно, в принципе, отсюда на него посмотреть. То есть, вот оно, кристальное чистое море, пляжик. И вот он, проект. Вот так вот он выглядит сбоку. На самом деле, отсюда мы сейчас с вами так бегленько посмотрим его инфраструктуру. Бассейны, лежаки. Вот на эту точку перейдем. Это с другой стороны. То есть, как вы видите, смотрится все достаточно солидно, хорошо и интересно. Это значит зоны перед бассейном. Можно зайти в кафе. Вот так это все будет выглядеть внутри. Главное теперь отсюда найти выход. Да, выходим. Я на самом деле хочу показать вам здесь, как будет выглядеть именно отделка. Да, по-моему, она вот с этой точки переходит. Да, мы с вами можем перейти в 3 плюс 1. То есть вот так будет выполнен ремонт. Это именно сама студия, кухня, гостиная окошко посмотрим сейчас с вами вот так это все выглядит перейдем дальше посмотрим как у нас будет выполнена спальня но ну, действительно отделка прям хорошая вопросов к ней нет стрелочка наверх можно перейти в 2 плюс 1 посмотреть как будет она выглядеть вы согласитесь, такой э, стандартный дубайский проект. Выглядит все очень и очень неплохо. Перейдем в другую точку. Вот она спальня. Ну, как бы по дизайну, я думаю, что вы понимаете, вопросов здесь нет. Э, интересно, есть ли здесь один плюс один. Так, а, вот даже есть студия. Давайте один плюс один сначала посмотрим. Потом в студию глянем. То есть стандартного размера, очень правильно, что уведена кухня вот сюда. Вот в принципе она маленькая, здесь спрятана. Вот она стоит. Обеденная зона. Дальше у вас большой диван, перед телеком, И вот здесь расположилась спальня. Вот в принципе планировкой. И давайте заглянем сейчас в студию. Вот сюда. Вот так выглядит студия. Кстати, у студии как-будто даже кухня больше. Санузел сейчас даже с вами посмотрим. То есть все это будет сдаваться вот в таком формате. Как будто бы ничего, да, такой выглядит? Так, и там я еще видел, как будто есть большой пентхаус. Вот это, да? Exclusive бизнес лаунч. Нет, это значит бассейн на крыше. Вот так он будет выглядеть. Вот, а это бизнес лаунж. То есть здесь вы можете как-то что-то там делать. Ну, то есть вот такой формат. Вот сейчас мы еще раз отсюда посмотрим. Туда ли мы провалились? А, вот бизнес лаунж. То есть здесь вот вы можете встречаться со своими бизнес-партнерами. Тут бар какой-то, выход, собственно, на террасу. Что у нас здесь? то же самое, камин, двойное такое освещение, ну в общем вот такой проект. Главное, что видно море открывается и что все крайне недалеко находится. Территория, значит, всего этого предлагает вот такую само по себе застройку плюс сквер перед самим зданием, ну и до моря тут рукой подать. Ну и минимальная цена в рублях на сегодняшний день составляет 8400 благодать, да? У нас просто есть небольшой перерыв между следующим объектом, и мы решили вот заехать, посмотреть, как выглядят дикие пляжи, которые в дальнейшем будут принадлежать пятизвездочному отелю. То есть вот здесь будет стоять отельчик, и на сегодняшний день как бы пляж пока еще диковат. Море просто наипрозрачнейшее, то есть вы, я думаю, отсюда это все видите. Песочек у нас желтенький, аккуратный, но пока еще сам пляж не прибранный. То есть это вся водоросли и так далее, это все будет прилизано. На сегодняшний день этот пляж муниципальный, он как бы особо ну, прибирается там, ну, естественно, не каждый день, то есть за ним нет такого ухода, как если бы это была пятерка, но хочу сказать вам, что пляжи на Кипре, они действительно крутые, то есть без разницы, это будет дикий, не дикий, каменистый, не каменистый, во-первых, море будет всегда прозрачное, отсюда, кстати, очень хорошо видно, что здесь очень плавный заход, прям очень такой пологий, именно для детей, и в дальнейшем, когда здесь будет инфраструктура, ну, вот тут, просто на этом месте станет отельчик, во-первых, море внутри вот там от водорослей чуть-чуть почистен Здесь будет постоянно прибираться и будет кайфы. Но море, конечно, здесь прям очень красивое. Оно, во-первых, цвета такого прям лазурного. А во-вторых, оно еще и прозрачное. И в-третьих, оно средиземное. Как вы знаете, многие кто за средиземным морем гоняются. Здесь оно самое дешевое, по сути, из того, что вообще имеется. То есть... На Северном Кипре, по факту, на сегодняшний день самая недорогая недвижимость на Средиземном море. Вы можете рассмотреть. И при этом еще и венжи получить. И если разбираться, то что в Ларнаку, например, лететь все равно с двумя пересадками, потому что из России на сегодняшний день прямых полетов нет. Что сюда лететь с двумя пересадками? Просто через Анталию. Или через Стамбул. Разницы никакой. Просто в Ларнаке будет в три раза дороже. А здесь будет... Ну, там, 5, 6, 10 миллионов рублей Стоит апарты в пятерках В Ларнаке, там, в Лимассоле Или в Айанапе, как бы, вы Совсем другие цены увидите Но море будет при этом Такое же, как и здесь Мы находимся в Фомагусте В 8 минутах от университета И вот в этом вот здании мы сейчас будем С вами смотреть недорогую недвижимость Причем это... Ну, действительно, хороший такой билдинг. Он прям подсвечивается вечером, очень красиво. У нас тоже видно. А здесь, значит, магазинчик. То есть, тут можно коньяк какой-то, егель, или какой-то бар, аптека есть, кофе. И здесь недорогие апартаменты, которые можно купить сразу под Венджер. Очень много кабриков стоит. То есть, раз мерс, два мерс, три мерс. Все кабриолеты, все цешечки. Здесь магазин с каким-то питанием. И это вот прям вот как дубайская такая недвижка, только здесь, на северном Кипре. На входе есть вот такой ресепшн, здесь вас встретят, расскажут, покажут и что-нибудь сделают. Но зал здесь прям огромный. Вы просто посмотрите, сколько здесь вообще тренажеров-то стоит разного формата. То есть это прям вот как... как сильные люди в Сочи здесь дороже-то прям гора целая то есть туда, туда. Ну, сюда заходить нельзя но он прям огромный вообще На этом же этаже расположенного сауна с хамамом то есть вот сауна Тут пока никого нет как раз покажу вам ее здесь значит переодевалочки хамам хамам вот такой Массаж. Еще одна и три массажных комнаты. Снизу. И есть еще бассейн. Сейчас мы до него тоже здесь дойдем. Бассейн, как вы понимаете, не сильно большой, но тем не менее он есть. И после спортзала просто поплавать. Вполне себе покай. Также на этаже слоби есть бассейн. И он прям побольше. Вот здесь вот можно прям поплавать, себя в порядок привести. И если, например, наплавались, назагорались, можно еще и в местную закусочную сходить. Вот такого она формата. Это та самая, то самое кафе, которое мы с вами видели именно с улицы. Я вижу, там винишка стоит. Ну прям хороший такой выбор у нее здесь. Как вам картинка? Удивительная. Не, вообще я вам сейчас сюда пью. Вообще нормальный вариант. Прям реально нормальный. И не шоу, за эти бабки, да Здесь, значит, подземная парковка Причем большая, такая хорошая С высокими потолками Не сжатая, то есть любой рейджеробер сюда И все, что вы хотите, залезть Без всяких проблем Кто-то на Кстати, на мотоциклах очень мало кто ездит По Северному Кипру, не знаю, с чем связано Может быть, как-то небезопасно Ну, короче, парковка Достаточно большая И она еще и не полная какого-то розового мерседеса паркован и важное дополнение что если вы покупаете квартиру то парковка идет сразу в стоимость квартиры в придачу в принципе дубайская тема, как я и говорю только здесь на северном Кипре я честно, господа, поражен ценой но сначала я покажу вам квартиру она, как вы видите, 1 плюс один. здесь, значит, уже смонтирована кухня большие окна здесь нормального размера вот такой санузел нормального размера спальня с гардеробом с выходом на балкончик. Но здесь конкретно он французский такой небольшой. Вид, значит, на море хоть никакой-никакой открывается. Школа прям под окнами, бассейн, на котором мы с вами уже были. Вся как бы фомагуста, по сути, у нас. Ну и мы в центре 8 минутах от универа. Пойдемте посмотрим еще, как выглядит у нас гостиная. Выйдем еще на этот балкон, но он побольше. Здесь можно какие-то кресла поставить. 6,5 миллионов на сегодняшний день. Однушечка стоит. Шесть с половиной, до моря как бы тут пешком дойти вообще можно. Ну, можно в бассейне в этом или в нижнем, то есть где хотите там искупаться. 105 тысяч долларов. Но если, например, на четвертом этаже купить, то там будет стоить 100. То есть, ну, соответственно, где-то 6 миллионов с небольшим рублей. И это однушка. Есть еще студия. Они еще дешевле, чем это. И здесь вам укажут ВНЖ. Но, к сожалению, мы с вами не можем посмотреть студии. Они здесь тоже есть. В какая-то проблема с ключами. Но, тем не менее, студия, значит, в рублях стоит 4 600. Там будет 30 метров жилых. Все будет вот, по сути, точно так же. Вся инфраструктура, которую мы с вами здесь увидели, тоже будет присутствовать. И также она будет с ремонтом, с кухней. И в ней можно как бы сразу жить. То есть можно ВНЖ получить, все что угодно. Но, к сожалению, не можем посмотреть. Но зато мы с вами можем зайти в ресторанчик. Пойдемте. Ресторанчик настолько зашел именно с виду, что мы зашли сюда поесть. Сейчас, значит, посмотрим, что здесь готовят. Но ну, я прям поражен от того, насколько недорогой комплекс, ну, по российским меркам, здесь-то, может быть, ну, конечно, вообще там космос стоит, он и премьер называется еще добавлен. Но за 6,5 миллионов однушка, это, конечно, пушка просто предложение. А еще, кстати, здесь можно немножечко выпить винца и поехать на тачке за рулем. На самом деле много где можно, но просто значит, что здесь тоже. Принесли мне пиногриджа. Итальянская какой то вот. Вкусненькая. Сейчас проверим. Сейчас попробуешь. Но оно да. прям очень неплохое. Правда, чувак про него забыл. Вот, в момент заказа. Я ему напомнил, он принес, но... Хорошая. Это ж вообще сейчас душа просто в рай уйдет. И посмотри, а? Комплименты заведения. Вообще, как бы это винный бар, чтобы понимать. Блин, вот я за третий день понимаю, что реально, если сюда европейцы приедут, то для них это вот как евротур, если смотрели, когда ребята приехали куда они в Братиславу, вот для них это примерно так же, потому что здесь в ресторане посидеть, если для нас, как бы для россиян это дешево, то для англичан это вообще просто копейки, ну прям вообще, они реально продают, наверное, одну квартиру у себя в Лондоне и покупают здесь этаж потому что в Лондоне очень дорогая недвижка а здесь она супер дешевая то есть по сути здесь недвижка стоит как как в Екатеринбурге ну наверное даже и дешевле чем в Екатеринбурге как то вот может как в Челябинске ну хотя нет дороже чем в Челябинске ну как на Лосип точно не больше вот так что это вот мои мысли такие после винишка приходят так что если мы с вами прямой эфир проведем за хорошим сухим я много чего расскажу вообще. Как-то раз я делал такой эфир. Ресторанчик был просто шикарный. Посидели мы где-то на 4000 рублей. Это с вином, с тремя бокалами. Четыре блюда, закуски. Что-то, значит, там еще было. И сегодня мы вообще переезжаем на другую сторону. Мы едем в Гирну, Сняли отельчик там на три дня. Поживем, посмотрим, как там что. Прогуляемся по улице, в горы сходим. Ну и как бы там все с вами оглядимся. Будет инфа.